Рисуешь рассвет на щеке у меня теплой кисточкой или лучом, что без разницы, впрочем, ты даришь свет мне для каждого дня, и вплетаешь живые цветы в мои ночи ты, Недосмотренный сон. Сердце звучит, это ты. Верная примета в пути, это ты. Если на душе горячо. ручкой В блокноте портрет — это я Я дыхание с тобой в унисон Отражение мыслей — я На вопросы любые ответ — это я Пара крыльев и пара мелодий лучистых Это я Пламя предрассветных часов Воздух у тебя под крылом. Любить, срываться в небо к высоте Безудержно, бесстрашно, безвозвратно Любить, вплотную подойти к черте И пересечь ее, забыв пути обратно Любить, щегать и наводить мосты Бросать на карту жизнь, как есть без дачи и если вместе у черты, и если вместе за чертой, то это значит Это мы, святые из ветра стихи Это мы, как с обрыва в бездну прыжок Пленящий поток